зовут Алексей. Мы с супругой недавно проходили курс «Деньги есть всегда». В общем, для нас тема курса была не особо новая, потому что мы уже на протяжении нескольких лет ведем семейный бюджет, считаем доходы-расходы, инвестируем, создали финансовую подушку себе, но в процессе курса. Пришлось наш портфель немного подкорректировать. В частности, мы изменили программы страхования и существенно на этом сэкономили, не потеряв как бы, в случае, в страховом вознаграждение в случае чего. Кроме того, мы <coughs> положили финансовую подушку под процент и она стала приносить нам какой-то доход. То есть, можно сказать, что весь курс окупился еще в процессе. Особо запомнился раздел, где мы ставили личные финансовые цели. На него пришлось потратить много сил, но зато после этого раздела стало четко и понятно, чего мы хотим, как этого добиться и что нужно для этого делать. Еще очень полезно было ступень, в которой мы увеличивали собственный доход. Казалось бы, там очевидные вещи, но результат меня просто удивил. У меня появилась четкая взаимосвязь между моей деятельностью и моим финансовым результатом. Я перестал просто зачем-то ходить, выполнять какие-то функции на своем рабочем месте, а стал четко понимать, что я делаю, зачем, и что это мне должно давать и как из этого извлечь пользу. И это было очень полезно. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь, я вам советую пройти этот курс, потому что он будет очень полезен практически каждому. Спасибо, до свидания.